Привет ребята, добро пожаловать на канал! В этом видео я вам покажу, как проходит рабочий день трейдера. Я вам покажу именно саму работу, не то, что как я там отдыхаю, куда я хожу, а именно как проходит рабочий процесс. Также я вам покажу, как у меня обустроено рабочее место, сколько у меня мониторов, какой у меня ноутбук, какой микрофон, какая мышка, камера, в общем, все, что вам может быть интересно. Также мы с вами посмотрим, сколько удалось заработать за последние три дня. Покажу вам самые интересные сделки. В общем, давайте без лишней воды, с лайком, авансом будем начинать первый монитор который у меня находится справа это у меня рабочий монитор это та область где я торгую здесь у меня находится терминал здесь может быть то ли сискальп то ли tiger trade то ли ватага последнее время пользуюсь ватага никому там не буду навязывать то что крутой терминал плохой нет просто я этим терминалом пользуюсь мне он больше всего пока нравится но как бы tiger сискальп тоже классные терминалы я вам также их могу рекомендовать именно на этом мониторе у меня происходит основная работа здесь у меня есть монеты, за которыми я наблюдаю, которые мне, возможно, как-то интересны, которые я хочу отторговать. Если отрабатываю ситуацию на одной монете, то пока я полностью не отработаю ситуацию, я на вторую монету не перехожу. Просто так, для удобства, Три монетки висит, могу быстренько вот так вот эти монеты переключать между собой. С первым экраном, который у меня находится справа, я думаю, мы разобрались. Теперь давайте перейдем ко второму монитору. На втором мониторе у меня находится обычный скринер. Я в последнее время пользуюсь watch-листом. Он мне нужен для того, чтобы просто приходили уведомления стоит он примерно 5 долларов опять же не буду говорить то что вот покупайте крутая штука мне лично на более удобный чем трейдинг здесь я также просто смотрю монеты которые у нас на споте если какая-то мне монета нравится я просто беру себе ставлю здесь уведомление это уведомление мне также может приходить в telegram и так собственно я каждое утро открываю этот скринер это уже относительно как проходит мой рабочий день я сразу просыпаюсь открываю вот этот вот watch list и пошел вот так вот вот каждую монетку отбирать если я вижу где есть интересная формация вот допустим по АПТ, я вижу то что там есть какие-то уровни преимущества еще этого скринера в том что он рисует сам какие-то уровни поддержки и сопротивления интересные то есть вот я его открываю и все по факту интересные уровни которые здесь есть они сразу у меня отображаются вот например по инструменту серви у нас есть какие-то интересные уровни сопротивления если они мне нравятся я отмечаю эту монетку звездочкой эта монетка у меня поднимается вверх списка если мне это мне еще более интересно нравится, я могу поставить еще дополнительное уведомление. Когда приходит уведомление, я подбегаю к ноутбуку и начинаю смотреть за ситуацией уже более внимательно. Собственно, выставил уведомление, пошел по своим делам. Может где-то ходить просто по квартире, сидеть, залипать в ТикТоке. Не знаю, там скроллить лет Инстаграма, Но обычно, как у меня, я поставил себе уведомление, пошел в кровать, начинаю выгружать видосы в ТикТок. Потом начинаю в Инстаграм что-то там заливать. Потом сижу, смотрю какие-то образовательные видосики. И так вот, знаете, просто целый день проходит Где-то пошел отдохнул там с друзьями, посидел И то есть в целом ты всегда на коннекте Тебе приходит, есть что, уведомление в Telegram То есть ты ничего там не пропустишь Быстро подбегаешь к ноутбуку Если опоздал, бывает такое, ничего страшного Подбежал, отработал ситуацию Бывают, конечно, моменты, когда просто сидишь за ноутбуком Там, я не знаю, смотришь параллельно видосики И тебе там пришло уведомление Ты опять в терминал А терминал у меня справа, а как бы уведомление слева Поэтому все это для меня максимально удобно на втором экране у меня также находится еще вкладка от Binance. Здесь я просто смотрю, какое максимальное количество монет можно сбросить по рынку. И также здесь я вам сказал, открыта биржа и субаккаунт от биржи Binance. Это для возврата той самой комиссии. Со вторым монитором, я думаю, мы тоже с вами разобрались. В основном здесь скринер биржа и посмотреть, сколько монет находится. С механикой работы мы с вами тоже разобрались и осталось посмотреть на третий и последний экран. На третьем экране у меня обычно открыто trading view здесь я могу просто знаете от нечего делать сижу так вот кликаю монетки если вижу где-то интересный сетап который возможно не заметил в оч листе в скринере я потом обратно иду оч лист и там отмечаю себе тоже эту монету но обычно от trading view у меня очень шумит ноутбук поэтому я его выключаю и вроде как все хорошо поэтому на последнем мониторе который у меня прямо по центру висят какие-то видосики которые просто идут на фоне вот знаете просто иногда там то это смотрю то то короче все подряд могу смотреть просто вот делать нечего и все смотришь. Также вам хочу сказать то, что я же не зря упомянул про скидку на комиссию, поэтому если кому-то она надо, то под каждым видеороликом в описании вы сможете найти ссылки, которые позволяют получить ту самую скидку. Также на третьем экране у меня открыт дневник трейдера, сегодня мы с вами будем как раз таки и разбирать эти сделки, ну собственно по всем этим моментам вроде как пробежались. Можно конечно еще добавить несколько экранов, но я лично для себя пока в этом нужды не вижу, также давайте я вам сейчас быстренько сниму, покажу как это выглядит от моего первого лица. Вот, собственно, тот самый правый монитор. Вот монитор, который по центру. И вот уже стоит у меня левый монитор. Здесь у меня стоит вебка. Здесь у меня... Стоит лампа, которая подсвечивает лицо, микрофон, собственно, подсветочка. И, кстати, смотрите, какую мне подписчик вчера картину подарил. Я просто офигел, знаете, я никогда не ожидал то, что подписчики будут дарить кварти... <говорю> квартиру, говорю, картину. Но очень крутая, скруч монтаж, еще с битком по центру, прям вообще по кайфу. Тут стоит календарь, тоже, кстати, подарил подписчик. Блин, большое вам спасибо, что смотрите, что так, короче, ценю, обнимаю. Собственно, вот как выглядит все мое рабочее место, вот так я бы сказал даже скромненько, но скоро я там собираюсь, короче, уже не знаю когда, но надеюсь скоро я перееду и наконец-то сделаю свое рабочее так скажем, рабочее место мечты. Но посмотрим это пока все в планах. Сразу вам скажу то, что у меня было очень много открыто сделок за эту неделю. Вот сколько было сделок, поэтому разбирать каждую, ну как-то у меня не совсем есть желание. Поэтому сейчас разберем такие самые интересные и просто посмотрим результат, сколько у меня получилось. А все предыдущие сделки, которые у меня были, вы сами знаете, где можно посмотреть. Просто переходите на YouTube канал и вот полностью вся хронология. Предыдущий, предыдущий и тут если вы смотрите, то там есть такая история, там все сделки мои показаны. Поэтому у вас никаких вопросов возникать не должно. И кстати, если еще не подписаны, нажимайте эту кнопку красную подписаться. Давайте уже добьем там 150, а то и 200 тысяч. Подписчиков. Большинство сделок за 9 января мы с вами разбирать не будем, потому что по Гали был сбор волатильности, это я не особо хочу освещать в своих видеороликах. Вот по BNB можно вам показать, это была сделка на пробой локальных уровней сопротивления, но как вы видите, движение здесь не пошло, заходил на приличный объем, поэтому отдал здесь практически только на комиссию, то есть движение не пошло, сразу вышел с этой ситуации. Следующая сделка была открыта по инструменту APT, этот инструмент активно рос в последнее время, вливались объемы, есть у нас первый локальный уровень сопротивления. Это касание формирует такой, как бы, еще более локальный уровень сопротивления. И в целом там на истории еще был один уровень сопротивления. Поэтому я думал, то, что у нас пойдет прям хороший какой-то пробой. Честно, даже не помню, как эту сделку отработал. Но она у меня помечена как интересная. Поэтому давайте с вами посмотрим, что тут было. Активно разгоняют ленту, меня забирают в позицию, отстреливает по стоплосу. Ну, короче, вот тотал, да. Вроде как ничего такого страшного. У меня сразу стояла том автоматический стоп лосс в этих сделках, но как вы видите, идут отстрелы. На этих отстрелах меня забирает и в первый, и во второй раз, и получается вот такая вот, как бы, неприятная сделка. Я бы мог, конечно, вам такие ситуации не показывать, но знаете, такие ситуации бывают на рынках. Я думаю, что их обязательно нужно показывать, потому что если ты заходишь на рынок и думаешь, что ты там постоянно будешь зарабатывать, нет, тут все так не работает. Бывают такие вот ситуации, бывает так отстреливает, что там закрывает в минус 1-2 процента ну спасибо как бы что тут меня просто не убило а отстрелило и забрала ну нормально как бы по стоплосу. Ребята из команды отработали более-менее, многие вышли в безбыток, но у меня результат вот такой. По дневнику трейдера эта ситуация выглядит вот так: вот первый отстрел, вот второй отстрел и суммарно я потерял 200 долларов. Вот на данном этапе минус получился больше обычного, но что есть, то имеем. Вот так вот ребята и началась неделя. Там немного на Гария подсобрал, на BNB раздал и тут еще АПТ бах и сразу минус 200 баксов. Следующая интересная сделка была отработана по инструменту Зила. Этот инструмент активно рос в последнее время также сформировал каскад из уровней поддержки и я собственно хочу заходить на пробой вот этих вот уровней Заходил до основных уровней, потому что, вероятно, там многие участники также хотели зайти. Я не особо хотел, чтобы меня размазывало в стакане, потому что ликвидности и так, как бы в стакане было мало. Вот как эта сделка была отработана, нету прям супер какой-то активности в стакане. В моменте появляется, забирает в позицию и сразу же выхожу на вкате. Хотел заходить на 45 тысяч долларов, зашел всего лишь на 1 треть объема. Почему так? Потому что плечи у меня стояли как бы в... Binance 10, а здесь надо было поставить 8, чтобы мне дали зайти на мой рабочий объем. Но так как я этого не знал, меня забрало только на одну треть. По дневнику трейдера эта ситуация смотрится вот так. В сделке 2 секунды, чистыми, 103 доллара и на комиссию всего лишь 10 долларов. Прям приятная сделка, быстрая. Следующая сделка была открыта по инструменту Эфир Classic. Как вы видите на истории, этот инструмент неплохо срывает свои шартовые уровни поддержки. Поэтому в очередной раз я надеюсь увидеть примерно такой же импульс. Есть у нас первый, второй локальные уровни сопротивления небольшой такой каскад собственно планирую заходить еще до основных уровней как уже и говорил чтобы набраться быстрее других это не всегда хорошо как играет иногда на руку так и нет потому что цена может удариться в уровень отскочить начинать там как-то еще дальше идти а ты уже как бы стоишь в позиции поэтому это не всегда хорошо лучше все-таки как-то заходить в уровень плюс здесь есть круглая отметка 20 долларов 50 центов вполне можно было ждать какой-то хороший импульс вот как эта сделка была отработана, забирает мою первую часть, потом немножко цена стоит, я такой думаю, не выходить не буду, как бы взяла только на одну треть. Если даже закроют, ну ничего страшного Как бы не будет Забирает полностью в позицию Идет прям шикарнейший, мощнейший импульс Большинство закрывается по лимитным заявкам Но остатки я просто скидываю по рынку Тут меня что-то не выпускало со сделки Я такой, ну ё-моё, ну выпустите вы меня И потом, когда уже мышка как-то активизировалась Я уже просто кликнул на кнопку D И все, спасибо, меня как бы вы выпустили Эта сделка прям была шикарная, красивая 44, правда, секунды в сделке Но опять же, я набирался не. Много заранее и опять же вам скажу это иногда как играет на руку так и нет потому что иногда забирают в позицию идет откат тебя выбивают по стоп лоссу а когда ты заходишь в уровень ты уже прям сразу ловишь импульс 1 и 15 процентов чистыми 489 долларов на комиссию всего лишь 28 долларов ну и рабочий объем у меня как обычно следующая прям ужасная такая сделка была открыта по инструменту эфира сразу скажу то что не хотел заходить в эту позицию но вот почему-то то ли я уже пересидел за монитором, то ли что, мне захотелось как бы пихнуться. Я вижу то, что у нас есть круглое число 1315 по эфиру. Обычно эфир хорошо пробивает свои круглые числа. Здесь у нас есть первое касание, которое как бы вытянуто в целом из тренда, поэтому на него не стоило обращать внимание. И как бы есть рядом второй уровень. Это да уже уровень поддержки. Пойдет ли тут пробой было как бы непонятно, но я почему-то решил зайти в эту позицию. Вот как собственно здесь все было. Меня забирают в позицию, никакого движения вообще. Идет, и я просто выхожу, нет, буквально там маленькая, вот вышел, все, то есть, зашел, вышел. Вторая сделка точно такая. Я думаю, ну, раз с первого раза не пошло, пойдется Со второго. Здесь меня опять же набирает в позицию. Как это конечно смешно сейчас пересматривать? Да я бы сейчас в эту позицию в эту ситуацию вообще бы не заходил. Еще сижу долго, меня забирает еще вторую часть. Третью, никакого движения вот опять не идет и просто выхожу. Но, как вы знаете, я захожу в эфир биток нормальными такими объемами, поэтому тут отдал на комиссию 172 доллара. И во второй ситуации еще 154 доллара на комиссию. Вот вам два тупых входа, ситуация кал и, как говорится, по заслугам отдал там сколько? 320 долларов. Вот все, что там заработал с этого эфир классика, да, где мы там эту сделку с вами разбирали. Вот она. То, грубо говоря, просто взял и раздал на эфире. Следующая сделка была отработана по инструменту АПЕ. На истории есть у нас первый локальный уровень, второй локальный уровень, проторговка перед уровнем. Круглое число 4,8 долларов. Выставляю лимитные заявки, часть в первый локальный, вторую часть в середину Зоны поддержки и последнюю часть выставляю в финальный уровень поддержки. Я рассчитываю увидеть какой-то прям хороший импульс, но как минимум я себе отметил на 1%. Также раскинул лимитные заявки на закрытие, вот как собственно эта сделка у меня была отработана. Еще на споте стояла небольшая плотность поддержку, но ее разъедают, забирают в позицию у меня со сквизом. Часть фиксируется по лимиткам, которые стояли. Ну и остатки я просто скидываю уже по рынку. Вот что с этой сделки у меня получилось. Можно, конечно, было побольше забрать. Да, там импульс в целом неплохой так-то был. Да, примерно на 0.8%. Но я забрал всего лишь 0.3 и чистым заработал 102 доллара. Следующая, последняя, самая интересная сделка на сегодня была открыта по инструменту АПТ. На истории у нас имеется два уровня поддержки, которые приходят практически в одну точку. Также мы с вами видим торговку перед этим уровнем. Я ожидаю увидеть движение как минимум на 1% с сбором ликвидности вот за этим вот лоем. То есть я ожидаю увидеть сбор ликвидности за этим уровнем поддержки и также за этим. То есть примерно движение ну как минимум вот до этих вот значений. Давайте посмотрим, как здесь все отработало Единственное, что меня здесь смущало, так это пустой стакан Вроде как и неплохой объем проходит, там 2,5 миллиона долларов Но то, что здесь в стакане как бы стоит, но ну, это реально какая-то мелочь Поставил отложенные заявки до основных уровней Хотя можно было и пихаться как бы в эти вот уровни, а не до уровней Опять же, я вам уже рассказывал риски этого всего. Поставил часть на круглом 5.4, ну и часть уже на уровне, который у нас на одном проценте. Ну и остатки оставил просто на руки. Вот как эта сделка была отработана. Меня забирают в позицию. Я, кстати, даже не помню, забрал меня со сквизом или без сквиза. Вроде бы без сквиза. Да, четко набираюсь в позицию. Идет прям четкий быстрый импульс. но остатки уже скидываю прям в самом низу. Четко, быстро, красиво, шикарная сделка. Кайфанул. 534 доллара. Чистыми залутал 1.25. Комиссия 25 долларов объем рабочий все как обычно сделки 3 секунды вот собственно ребята все мои сделки которые были открыты но опять же тут вот есть и 0, 049 027 такие ну какие-то неинтересные трейды которые мне не хочется уже разбрать как-то показывать вот мои результаты за эту неделю в понедельник было 454 доллара во вторник я раздался на эфире ну и в среду удалось неплохо так залутать если в эфир не лез дважды то вообще было бы все шикарно если взять эту цифру допустим 800 517, давайте с вами поделим на 3 и посмотрим, сколько у нас получится за один день. Так, 18.17 делим на 3 дня. Это примерно 270 долларов за день. Вот, ребят, получились такие вот у меня результаты. Пишите лайки, ставьте комментарии, если хотите видеть больше какой-то полезной информации. Не забывайте подписываться на Инстаграм, на Телеграм, потому что в Телеграме я публикую сразу отработку своих сделок. Но в Инстаграме это появляется прям быстрее всего. Ну смотрите сами, что вам уже удобнее. Всем удачи, всем профита, счастья мира, добра и всем пока.